На сцену приглашается команда «Техно-5» вместе с наставником, совладельцем компании «Автолига» Сергеем Шубином. Команда «Техно-5» и Сергей Шубин приглашаем вас на сцену. Обращаю внимание на экран. Небольшая визитная карточка команды. Здравствуйте, мы команда «Техно-5». Меня зовут Артем. Я Рина. Я Арслан. Я Ныня. Все мы технари, и это, по правде говоря, сильно повлияло на наши бизнес-идеи. В течение проекта мы пробовали себя сразу в трех направлениях. Проводили беспроводной интернет за городом, делали кухни на заказ и проводили детские научные шоу. Наш наставник, совладелец компании «Автолига», и просто замечательный человек Сергей Шубин поддерживал нас во всех идеях, потому что он, как и мы, считает, что в жизни нужно заниматься тем, что по душе. На первом испытании, когда мы получили задание сделать бизнес из воздуха, у нас появилась возможность использовать свои знания. Мы сделали симпатичные пингвина, который стоял на улице Баумана и грел замерзшим горожанам руки. Идея получила очень хороший отклик от жителей, а наш теплолюбивый пингвин прославился в интернете на всю Казань. На определенном этапе мы отказались от бизнеса по проведению интернета в деревнях, а вот производство мебели и научное шоу мы бросать совсем не собираемся и постараемся сделать все возможное, чтобы они стали успешными бизнес-проектами. Тем более знания для хорошего старта у нас уже есть. За это мы и благодарны экспертам фабрики предпринимательства. Сейчас мы осваиваем процесс производства мебели и увеличиваем продажи. Берем новые заказы. Арендованный изначально производственный цех уже стал для нас маловат. Мы планируем расширяться и снять новые помещения. К завершению проекта наша выручка составляла более 470 тысяч рублей. А ведь это очень неплохая сумма для тех, кто занимается бизнесом всего 3 месяца. На фабрике мы привыкли добиваться своего, а теперь хотим стать успешными предпринимателями. И мы это сделаем! Команда «Техно-5», ваши аплодисменты. Давайте пообщаемся с ребятами, расскажут о том бесценном опыте и что их вдохновило прийти на фабрику предпринимательства. Всем привет! Всего 4 месяца назад мы были простыми студентами, работниками наемными, разнорабочими вообще, фрилансерами. Но вот мы встали с дивана, мы пришли на фабрику, мы сплотились в команду, мы нашли общее дело, мы стали заниматься производством корпусной мебели, это кухня, шкаф и купе. И за эти 3 месяца наставники нас научили это делать, вести свой бизнес, и мы заработали 480 тысяч рублей на сегодня. И продолжаем это дело. Мы понимаем... Мы понимаем, чтобы стать лидерами в нашем сегменте, мы должны предлагать высокое качество за приемлемую цену. Наш главный секрет – это ответственность. Ответственность за сроки, за качество. И именно это позволяло нам быть одними из лидеров на фабрике предпринимательства. Когда-то мы так же, как и вы, сидели в этом зале, а сейчас мы делимся с этой сцены с вами своими достижениями. Это yes, смогли. Здесь, это смогли. Это Сразу видно, трое репетировали, а парень в горчичном ситере пропускал репетиции. Поэтому мы увидим этот девиз только от троих участников команды, тех на пять. Три-четыре. Это сделали мы, это сделать и вы. Ребята волнуются, давайте поаплодируем, спасибо. Сергей, вам слово как наставнику этой команды, расскажите вот. Да, всем здравствуйте. Могу сказать, что мне очень сильно повезло с командой. Ребята пришли на фабрику уже командой, сформировавшейся, да, они друг друга знали. И совершенно четко пришли с тремя бизнес-идеями, в результате которых две они воплотили в жизнь. Это кухня и детский кружок. Ребята, на самом деле... Это обращение, наверное, для всех, не только для моей команды. Те люди, которые хотят, хотят начать свой бизнес, было бы классно, на самом деле, если бы у вас были рядом люди, которые, которые вас могут поддержать. Будет хорошо, если у вас, у вас будет сразу команда, с которой вы придете на фабрику либо в какой-то другой проект. Вот. И очень важный момент, конечно же, тот бесценный опыт, когда вы начинаете бизнес, у вас есть некая поддержка в виде наставника, в виде тех людей, которые могут вас направить в нужное русло, посоветовать. И методом пропортировать. Ошибок, которые они уже совершили, ну не допустить э, в, в, вас, как бы чтобы вы делали э, эти ошибки на своем бизнесе. Поэтому, ребята, все начинайте, все пробуйте. Вот Желаю всем удачи и желаю всем отличных наставников по жизни. Спасибо большое, Сергей. Благодарим команду техно 5, и разрешите вас проводить. С этой сценой. И, Сергей, давай обратимся к аудитории. Раз вы сказали о том, что а, хорошо бы, что пришли сразу готовые команды, есть в этом зале группа единомышленников, которые пришли сюда на знакомство с проектом «Фабрика предпринимательства». Уже, ну, группа друзей или группа единомышленников. Есть такие? Если можете, поднимите, пожалуйста, руку. То есть небольшие есть команды единомышленников вот здесь вот слева от нас. Я думаю, что если вы... Э Внедритесь в наш замечательный проект, вольете с него. Я думаю, что у вас все обязательно получится. Сейчас будет небольшое выступление Сергея, но прежде чем мы его послушаем, давайте посмотрим небольшую визитную карточку. Сергей Шубин. Внимание на экран. Сергей Шубин основатель и совладелец сети из семи технических центров Автолига. Его компания имеет 15-летний опыт в обслуживании автомобилей. Основал бизнес с братом и доказал, что семейное дело может быть хорошо организованным и успешным. После прохождения курса «Фабрики для продвинутых» средний чек в центрах вырос на 15%. Сергей Шубин по праву считается одним из самых ответственных и результативных наставников «Фабрики предпринимательства», чья команда вошла в тройку лучших на четвертой старт «Фабрики». Ваши аплодисменты! Сергей Шубин доказал, что учиться никогда не поздно и, будучи уже успешным предпринимателем, прошел курс для продвинутых. Для того, чтобы э, передать Сергею слово, я хочу пригласить на эту сцену финансового директора компании «Автолига» Гузель Шубину под ваши аплодисменты. Э, вот. Между прочим, Гузель э, была отличницей на проекте «Фабрика предпринимательства для продвинутых». А вот в отличие от Сергея, который иногда не делал домашнее задание Итак, ваше выступление Добрый день, добрый день предприниматели, действующие, те, которые только начинают Те предприниматели, которые еще не предприниматели, а только задумали это в голове Мы компания «Автолига» Мы занимаемся комплексом обслуживания автомобилей Как уже было сказано, мы на рынке с 2001 года, нам 15 лет в этом году я думаю, можно поваладировать. Да, да. А, на старте фабрики, курса фабрики предпринимательства для продвинутых Автолига а, а, уже успела пройти некий такой исторический а, период развития от гаражей, где мы сами мыли автомобили, до а, сети техцентров по городу Казани. И а, мы находились в периоде... Перехода от э, этапа «давай-давай» до э, к юности по методологии Одизиса. Соответственно, у нас были все характерные признаки и проблемы данного этапа. Перед нами стоял выбор. Либо мы э, переходим на новый этап эволюционного развития нашей компании, либо мы на этот этап, на эту ступень перепрыгиваем. То есть э, с большей динамикой. Соответственно, мы, конечно же, выбрали второй вариант. Что мы сделали в первую очередь? Уже где-то на первом занятии фабрики, курса фабрики предпринимательства для продвинутых мы осознали, что у нас есть миссия. Кстати, говоря, что миссия не у всех компаний даже существует. У нас есть миссия, но она представляла собой лист формата А4 мелким шрифтом, висела в каждом практически кабинете нашей организации в виде такой красивой таблички. И если спросить любого сотрудника нашей компании, что, ну, что является нашей миссией, никто бы ничего не ответил. И, ну, честно говоря, что если бы даже нас спросили, мы бы не вспомнили, что там написано. И, по сути, мы не знали, для чего мы существуем на этом рынке. И первое, что мы сделали, мы сформулировали нашу новую миссию. Э -э наша миссия <laughs> — взять все заботы, связанные с управлением автомобиля на себя, чтобы вы могли испытывать только наслаждение и восторг от управления. Э -э мы сформировали свои цели. Цели на 2000... <laughs> Спасибо. Цели на 2021 год, на 2016 год. И эти, эта миссия и цели, она теперь известна нашему каждому сотруднику. Вот. Но... На самом деле здесь что нужно сказать? Да? Я хотел конкретные примеры привести, что мы сделали до того, как мы посетили фабрику для продвинутых. На самом деле наша компания ну, уже достаточно много лет, и мы думали, ну что нам там вообще делать. Это оказалось совершенно неправильной мыслью. Мы, как маленькие дети, сидели и слушали ну, 90% информации, та, которую нам давали, те спикеры, которые вещали, это была совершенно новая информация для нас. Мы сидели и думали, черт возьми, а почему это не внедряем вообще? Мы столько лет работаем, и мы, мы создали отдел продаж, наконец, потому что на протяжении 15 лет мы работали, у нас не было продавцов вообще. Мы просто консультировали людей, которые и работали на входящем потоке. Мы создали лендинги, мы настроили Яндекс.Директ, Гугл и, и все такое. Мы увеличили наш средний чек, как было сказано, на 15%. Мы привлекли огромную массу новых, новых клиентов. И плюс, самое главное, мы научились работать с нашими постоянными клиентами. Теперь мы, наконец, их полюбили, мы каждого знаем, и мы, и мы, и мы их поздравляем с днем рождения и оказываем всяческое внимание. Это вкратце все, что, что мы получили на фабрике. Вот. Всем спасибо.